Песня называется «Карманы пальто» первая. Никто, Я сама разобраться с собой не в силах Я большую любовь уносила в карманах помидор Я в карманах пальто большую любовь уносила В левом письма про твои стихи Далеко ты, но рядом твое сердце Но не в этом дело, дело не в этом, прости Хотела немного погреться Мои руки боятся карманов, там горячо Мои пальцы ветер, сожму их кулак Я устала устала смотреть свой чужое плечо Все не те, все не то, все ничто, все не так, все не А с плаксивых небес срывается дождь на снег Ну куда же без них-то ее атрибуты по жизни другой век не задумалась бы не на минуту. В карман полита, мои мысли клубились вокруг недосказанных фраз. Все не те, все не так, все совсем не то может быть другой жизнью. Спасибо. <плодисменты> Следующая песня называется «Колыбельная». Вообще, на «Колыбельной» я мастер. У меня есть «Колыбельная» себе. Просто «Колыбельная». «Колыбельная» маленькая. Вот. Но это просто «Колыбельная», которую я посвятила своей дочери еще лет лет 7 назад. Сейчас уже дочь очень взрослый человек. Ей уже 12 лет, а тогда ей было лет 5. И она еще с удовольствием ее слушала. А сейчас, говорит, мама, ты не современная? Вот именем это да. Это как колыбельный, это неинтересно. Тем не менее, песня существует. А... Колыбельная. Эта ночь не отличается от других. Месяц качается и освещается ровным светом, Наш мир он улыбается. Эта ночь не отличается от других, месяц качается и освещается ровным светом. Наш мир он улыбается. Ложе твое, мини-вселенная. Ты сквозь ночь все увидела, верно ли, счастье детское. Обыкновенное а вместе с землей. Я а пояс, овращается и мир улыбается. Что же? Закрывай свои глазки Ты давно засыпаешь без сказки Ведь неминуемо наше взросление К счастью или к сожалению но сам откнешься в мягкую кошку Чувствуя, как из окошка Звездный свет к тебе прикасается Ты улыбаешься и мир улыбается Ты улыбаешься и мир улыбается Всей мир улыбается, это эта ночь не отличится от других В космосе мчится синий шарик с формой жизни разумной Чаще бездумной, реже безумной Только нас это все не касается, ведь мы же умницы И мы красавицы, пусть кому-то это не нравится Но только не миру, ведь он улыбается Спать положишь глазик свой третий вскоре и на примете платье помады и украшения к счастью, и к сожалению так ли? Все это важное счастье. Змеем бумажный Это взлетает у земли касается. Жизнь продолжается и мир улыбается. Жизнь продолжается и мир улыбается. Жизнь продолжается и мир Боится эта ночь не отличается от других, месяц качается и освещается ровным светом, наш вирон улыбается. Спасибо, слушай, огромное спасибо.